Я аспирант, и я не алкоголик. Я младший научный сотрудник отраслевой научной исследовательской лаборатории номер один вибрации, бла-бла-бла. Я также ассистент кафедры реконструкции и проектирования двигателей. Первый вопрос. Андрей, если вкратце, ты вообще чем занимаешься в своих лабораториях? В основном я расчетчик-инженер. Но также провожу испытания вибрационные uh -huh. и так далее. Uh -huh. uh, первый вопрос. Общее впечатление от курса. Да. От курса да. uh, на самом деле, очень понравилось. Мне понравилась мне обстановка, потому что все проходило легко. Когда ты, например, сидишь три часа на курсах по немецкому, тут не где отдых, где перерыв? А на самом деле, вот здесь, даже не было никаких перерывов, не было никаких отдыхов. все проходило достаточно на одном дыхании. Мне это понравилось. Все очень прилегает. То есть, время летит здесь незаметно. Очень весело. А, Упражнение, которые здесь проходят, те же самые, какой... Пальчики. Не... Снежный гон, да еще что-то, вызывает азарт, вызывает какой-то радости. А, это средство памяти. Мне это нравится. А, далее из упражнений, что мне понравилось. Но на самом деле, вот эти вот компьютерные программы, они очень интересны. Э, к сожалению, я не все смотрел, которые там еще дополнительные есть, но я просматривал информацию, которая хранилась на диске, про э, запоминание английских слов, что-то еще. я этому еще уделю внимание, потому что это интересно, это полезно. А... Пару слов о тренере. Да. Что еще больше всего запомнилось от тренинга? Конечно же, это Ильяна, такого высокого человека. Я в своей жизни девушку не видел. Это, просто... это единственное, чем она тебя запомнил. Надеюсь, что я высока, да? ты высока, да? А, на самом деле, тренер очень приятный, очень терпеливый. Да, может поставить на место, сказать. Если ты не сделаешь структуру... Можешь не приходить. Можешь не приходить да. Потом она вспомнит через пять дней про структуру, которую должен был, на самом деле, отправить до следующий день после занятия. Но я скажу ей, что я уже ее сделал. Но... Короче, все хорошо, да. Мне понравился тренер, она да, молодец. Спасибо. Да, она постоянно в каком-то новом отъявлении, постоянно как-то... Короче, красиво, молодой. Она <смех> постоянно, постоянно тебя радует и развлекает она, этим. Да, постоянно радует развлекает, и она такая легкая мне понравится тренинг. Следующее, что ты приведёшь, чем ты связываешь с Не, ну, если кто-то захочет, кто-то выскажет свое желание, я хочу там повысить свой уровень чтения, я скажу, друг мой, я знаю на место, пойдем Пожалеешь. Оно называется Самарский тренинговый центр. Да, на самом деле вот эту группу ВКонтакте я уже видел почему-то очень давно. То есть я, когда вас увидел здесь, я уже был как удивительный, вончает. Спасибо. Спасибо